Вот хотел рассказать про данную камеру, заказал ее на Ликспрессе. Вот цена у нее вот в районе 1300 рублей. Доставка пришла удивительно быстро. Значит, я брал доставку из России, пришла мне за двое суток, причем привезли мне прям на дом курьером. Вот камера мне очень понравилась. Вот она на экране. Вот, значит, вот она живьем. Значит, удобные разъемы питания. Всегда можно купить удлиняющий провод. Значит, э, вот такая камера. Разъем для микро USB флешки. Я отдельно тоже заказал себе на 16 гигабайт. Она поддерживает, насколько я помню, до 128. Тут, кстати, указано в характеристиках. Так. Вот, да, максимальная, значит, ошибся 64 гигабайта. Но э, хочу сказать: вот 16 гигабайт хватает на 15 часов записи. В ней можно поставить там значит, в настройках циклический режим. Вот, и она будет перезаписывать. Еще не проверял, сколько занимает одно видео в цикле. Вот. Ну, 15 часов, я думаю, хватит. Допустим, на ночь поставили камеру допустим на видеонаблюдение за машиной. И этого будет вполне нормально. Ну, соответственно, 64 умножить на 4 это 60 часов более двух суток. Вот. Значит, настраивается оно очень просто. Я отдельно установил на компьютер приложение. Приложение Android. Так, это само приложение. Покажу. Заново, вот приложение, SansCam, скачивайте. Просто в... заходите в Play Market, набираете санскам, вам сразу же высветится оно, скачивайте на телефон, вот загружаете, устанавливаете, а дальше следуйте инструкциям. Значит, как настраивается? Я подключу сейчас. Таню. Так. Значит, берем, заходим в телефоне, приложение. Вот в это же сам скал Вот она у меня начинает грузиться. После... Сли... Ну, то есть у меня она уже настроена и... Поэтому был такой сигнал, что соединение установлено. Вот. Ну, значит, мы будем настраивать ее заново. Для этого в приложении набираем этот девайс. Вот. Вот такой у нас такой экран. Значит, вылазит. В нем мы должны найти нашу камеру. Чтобы это сделать, можно простейшим способом по QR-коду определить нашу камеру. На телефоне нажимаем сканировать. Вот, этот, вот, вот эту кнопку нажимаем. Ну, значит, у вас должен быть сканер. На самой камере, вот, значит, сам QR-код. Освещение плохое. Ну вот здесь. Значит, здесь берем, сканируем его, и автоматически у него ID вот здесь вот вырисовывается. Пароль у него, значит, у, точнее у нее у камеры э, указан админ-пароль, точнее админ-логин, нон-пароль. вот, здесь четко видно. Указываем здесь админ пишем non, потом нажимаем кнопку done. Вот это вот и у нас наша камера определяется и выводится вот сюда. Вот. Также мы можем ей управлять, то есть влево-вправо вводить по экрану. Я это делаю мышкой в приложении. Вот она двигается, покажу. Вот. Дальше что у нее еще есть? Тут значит у нас меню, вот как раз SD карточка. А да, сейчас у меня она не установлена. То есть давайте попробуем ставить ее. Сюда. так карточку вставил так на экране что у нас пока наверно она наверно ничего не появится надо сначала выйти а потом опять войти так он мне пишет что вы вставили новую карточку и нужен формат вот у меня автоматическое форматирование даже делать вот, он видит 16 гигабайт. Карточка вставлена. Значит, какие тут функции есть Recover, Record Recoverage. А, рекорд coverage. Это значит, что у нас что? Циклическая запись включена. То есть она будет перезаписываться. Вот. Также, кстати, нужно, естественно, настройки Wi-Fi сделать. Это у нас делается еще до того, как мы настраивали камеру. Это делается вот здесь. Перед тем, как значит, мы сделаем определение нашего, нашей Wi-Fi камеры, мы должны после этого настройки WLS, то есть Wi-Fi, выбираем камера, Next выбираем имя вашего Wi-Fi роутера и пароль от него. Пишем Start Configuration, нажимаем, точнее, и он на ее автоматически находит. Так, далее, что у нас тут еще есть интересного по делу? LED Settings. То есть, это мы можем включить э, инфракрасный, инфракрасную лампочку, то есть диод, вот. И в темноте, в полной темноте, будет видно, как, как днем, можно сказать. Очень хорошая подсветка. Но когда у вас на улице есть освещение, то она, наоборот, портит весь экран. Поэтому я, вот, допустим, отключаю ночью, мне без нее лучше наблюдать. Поэтому тут в настройках можно очень много всего наковырять. Здесь у нас информация, вот сами настройки камеры, Time Settings, это у нас настройка часового пояса. Так, здесь что у нас? FTP Settings, это когда у вас есть сервер, но в общем тут э, специфические вещи есть, они совсем не нужны для рядового пользователя вот вот он в Settings я это делал это значит то есть можно через сеть пустить поток на компьютер О, это будет записываться на компьютер но это вам придется держать отдельно компьютер включенным вот. лучше на флешку просто записывать вам не нужен ни компьютер ни, в общем-то да и роутер даже не нужен потому что если вы настроили один раз приложение, все, он будет писать так как вам надо. Поэтому я ставлю положительную оценку этому роутеру. Все условия покупки мне понравились и доставка и цена, ну и сама камера. В общем-то мне тоже нравится. Все, всем спасибо, кто смотрел это видео. Ставьте лайки.